Международный женский седр — это путь, который проект Кэшер начал в 1995 году, чтобы через историю Песоха объединить женщин за общим седерным столом единения и поддержки. Встречи женщин разных городов и общин, поздравительные звонки из разных стран — все это создает особую атмосферу понимания доверия и единение. Женщины разных поколений из 150 общин Беларуси, Грузии, Израиля, России, Украины, Молдовы собираются вместе, чтобы открыть свой путь к свободе, ощутить ответственность за будущее еврейского народа, осознать преемственность своей деятельности от еврейских героинь прошлого, научиться проявлять инициативу и вести за собой людей чтобы коллеги, дети и родные последовали за нами, достали свои тимпаны и добавили к песне миггем свои собственные строки. Вместе мы можем все!